немного вяжет во рту, но сладкое. Выходим во двор, дом уже весь старый, облазит краска, облупливается, надо красить, окна тоже уже не очень в хорошем состоянии вот это крыльцо на котором я снимал вступление к этому ролику уже довольно старое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 пару месяцев можно будет кушать Тут сорта 2 литы на участке все мама сажала а мне теперь его жалко вырубать пусть растет компот и вино варенье прикольное Все заросло сырником. Виноградит. Осветают. Чувствуют, что скоро созреет, наверное, будет сладкий-сладкий. Охраняю этот виноград. Так, это у нас абрикос молодой, это чеснок. Капывать надо вот этого. Тут кстати уже осы поселились, он уже залетают в где доски. Видите, да? Осы. Сейчас вылезет какая-нибудь злая оса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 вот розы букет если девушка появится я их нарву и подарю хотя ими можно и живыми наслаждаться не срывая что-то белые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 Такая вот она уже подсыхает, Такая малина, ягода малина как в песне, все попробуем, да, действительно балдежная на вкус, М -м -м. очень сладкая, надо поесть вдоволь.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 Притом колючки впиваются и хрен вытащишь. Здесь все тоже в сырнике. Это мята. Не дикая, домашняя, ее мама сажала. Очень ароматная, если ее потереть, вот так вот рука, пальцем потереть. А, прям запах, как орбит жвачка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 Как резина, не созаевший пока. Вот это вот тубзалет. Или по московскому туалет. Такой вот туалетная комната. Скажем так. Ну, внутрь заходить не будем. Там не очень красиво. Не будем картину портить. Тот огород. про Весь зарос. Уже.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 Все руки перемазал как будто убил кого-то пахнет -ка. вот это кстати вишенка крупная видите да видимо здесь сорта вишни тоже мамки разные мамы мои попробуем это вообще как черешня я вот уже здесь неделю я не знал, что за домом такая сладкая вишня. М -м -м. Вот такая вот обалденная вишня, очень вкусная, очень сладкая такая, прям аж. немножко с кискинкой.